Захнув спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь что целью. Но это уловка всем битым знакомо, в любви без страховки живут. Миллионы От новых предательств Подбитые изменой Не ждет доказательств Кто крылья прирешился, Боится влюбляться Но должен на страхом И раненое сердце мечтаешь стать целью. Но это улыбка всем битым знакомым любви